Когда собирают деньги у храма, подавать ли? Возможно, эти люди обманщики. Как это узнать? Господь Иисус Христос в святом Евангелии очень ясно Отвечает нам на этот вопрос Просящему у тебя дай И от хотящего Занять у тебя не отвращайся Если мы Христовы ученики, то мы должны Быть щедрыми, мы должны быть Милостивыми И настоящий христианин Это тот, кто с любовью Дает тому, кто у него просит Конечно же Мы не можем помочь Всем нищим на земле и даже всем нищим вокруг одного храма далеко не каждый человек может помочь. Но, может быть, даже важнее, чем дать какое-то материальное пожертвование, по-человечески отнестись к каждому человеку, в том числе и нищему. Я вспоминаю историю, которую рассказывал как-то митрополит Антони Суржский, когда он был молодым человеком, он жил в Париже, там жило и большое количество других людей с русскими корнями. Это были представители эмиграции, которые в революцию вынуждены были уехать из Отечества. Вот очень многие там осели, в Париже. И почти у всех у них жизнь была там, в изгнании, в эмиграции, чрезвычайно скудная. На грани выживания, на грани реального голода. И вот э, недалеко от храма, где каждое воскресенье собирались эти люди, сидел один нищий. Многие проходили мимо, кидали копеечку, э, не глядя. Иногда, может быть, это была не такая же мелкая монета. И нищий сидел тоже, не проявлял никаких особых чувств. И вот кто-то из прихожан этого храма шел... И издалека будущий митрополит Антоний Сурожский увидел, как нищий встал, стал с ним обниматься, кланялся ему. И уже потом в храме митрополит Антоний спросил, за что он так долго на этот нищий, неужели вы дали ему большую сумму денег? Ну, я же знаю, что вы сами очень бедно живете. И этот человек сказал, к сожалению, у меня не было ни копейки, чтобы ему подать, не было у меня такой возможности. Но я поздоровался с ним, стал расспрашивать, как у него дела и проявил простое человеческое сочувствие. И оказалось, что вот это для него, для этого ничего гораздо важнее человеческое отношение, чем когда кто-то, не глядя, как кость к собаке, бросает, пусть даже не такую маленькую монетку. А как мы можем выразить человеческое отношение? Ведь не всегда и заговорить мы можем, и не всегда мы это умеем. И времени не всегда у нас хватает, так же, как и денег. Но если мы не можем дать денег, если мы не можем заговорить, ну, хотя бы помолиться об этом человеке. «Господи, помоги, я не могу ему помочь, ты ему помоги». И вот это уже будет некоторое сочувствие. «К бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему не медли, говорит Сирах. Это действительно очень важно. Не надо медлить. Святые отцы говорят об этом. Вот когда к тебе пришла мысль помочь кому-то, в том числе материальным пожертвованиям, это нужно делать сразу. Потому что если ты замедлишь, что через 10 минут уже придут другие мысли. А так ли это нужно? А ведь мне самому эти деньги нужны, а у меня семья, а мне еще нужнее, чтобы там куда-нибудь скопить эти деньги. А не такой уж он нищий, он, наверное, обманщик. Поэтому нужно немедленно как только вот пришла какая-то хорошая мысль в голову, это сделать. Будем делать добро всем, а наипаче своим повери, говорит апостол Павел. Поэтому, когда мы видим ничего, ну, стараться надо сделать вам добро. В первую очередь, вот своим поверить, тем, кто является православными христианами. Конечно, часть этих денег зарабатывается каким-то обманным путем. Нищенство можно сравнить с профессией, и, конечно, там есть значительный элемент обмана, лукавства. Часто очень люди просят на одно, а тратят эти деньги совсем на другое. Но, наверное, гораздо опаснее пройти мимо действительно нуждающегося человека, чем дать десяти обманщикам деньги, в которых, может, и так не нуждаются. Если мы кому-то подали деньги, то мы хорошее доброе дело сделали. А уж как он там именно это не так важно. Можно это сравнить с тем, что когда мы платим какие-то законные, скажем так, э -э суммы за те или иные товары, мы понимаем, что какая-то, скажем, налоги платим, мы знаем, что какая-то часть этих денег может быть. И разворовано, и где-то не дойдет вот до, до конечного результата, который мы хотим. Но мы все равно платим, понимая, что так нужно делать. И так и здесь. Вот. Даем милостыню э, кому-то. И какая-то э, часть этих денег, да, может быть, обманным путем будет э, потрачено. Не так, как мы планировали. Ну что? Это не должно нас останавливать. Вот мне даже картинка недавно попадалась, что вот в стоимости чашки кофе, стоимость собственно, кофе очень маленькая, остальное все. Стаканчик, там, услуги э, одних людей, пере, других людей, перевозчиков, продавцов, э, интерьер, лавочки, в которые нам это кофе продали. А вот сам, сама стоимость кофе, она ничтожная. Но у нас это не останавливает, мы покупаем все равно продукт, хотя вот стоимость самого продукта, она очень маленькая, все остальное тоже мы должны платить. и Вот так и здесь. Поэтому, по слову Господа, будем стараться быть милосердными, будем стараться помогать по возможности всем, кому мы можем. Не деньгами, так временем, не временем, так добрым взглядом, молитвой об этом человеке. И через это не только этим людям будем приносить пользу, но и самим себе, потому что Господь говорит блажение милостивее». Будем стремиться к тому, чтобы иметь сердце милостивое, доброе и отзывчивая к скорбе и к нужде других людей.